Всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев, мы находимся в городе Тюмени, улица Линейная, дом 11. Мы сдали свой очередной объект, объект у нас уже выполнен. Сегодня у нас клиенты переезжают со своими вещами, в квартире небольшой такой хаос, но я думаю, все мы люди и все мы прекрасно понимаем, что клиенты хотят поскорее заехать уже в свой дом новый, отремонтированный, так что смотрим. Сейчас мы находимся на балконе. Значит, какие технические решения мы предложили нашим клиентам, когда, собственно, попали в это помещение. Первое решение это было касаемо пола. В общем, история такая. Пол был настолько низкий, что парапет примерно мне по грудь. Чтобы открыть створку окна, мне приходится привстать на носочки, и только тогда я могу это сделать. Мы подняли пол на уровень ступеней, которая находится в квартире. Тем самым парапет у нас... Теперь парапет смотрите мне покуда. Вот посюда. То есть примерно 25-30 сантиметров пол мы подняли. Сейчас спокойно можно открыть створку двери. То есть, чтобы вы понимали, это будет примерно вот так. Вот. Значит, в полу у нас идут трассы кондиционеров. Отопление у нас на этом балконе. сделано пленочная инфракрасная зебра. Значит, стоит терморегулятор, с помощью которого... Можно управлять системой отопления. Вот, с потолка пленка прогревает стены, пол ну и предметы интерьера, которые впоследствии дают свое тепло уже помещению, нагревая его в воздух. Значит, что еще? Поставили освещение, светильники выбирали наши клиенты, то есть на вкус от сет, как говорится, товарищей нету. Значит, у нас сделано полностью утепление балкона, стены зашиты гипсокартоном, там у нас утеплитель пенополистирол. Вот, пол, потолок у нас тоже утеплен, потолок у нас утеплен, пинфол. Значит, смотрите, какие еще технические нюансы. Чтобы не менять данные окна от застройщика, чтобы не тратить финансы, да, мы пошли на ухищение. то есть в этой зоне мы делали натяжной потолок клиновой системой, чтобы у нас был минимальный отступ от потолка 1 см. Технический зазор. Между потолком и створкой двери буквально пару сантиметров, но тем самым мы сэкономили порядка 30-40 тысяч рублей на остекление лоджии. Утепляли его пенофолом, то есть который сантиметр, и сделали пленочное отопление. На балконе у нас постелен линолеум, как и во всей в принципе квартире. Клиенты, будем так говорить, староверы, в ламинат они пока не верят. Но мы их сильно убеждать не стали, потому что они еще искали по ценовому решению, чтобы им все подходило. Сейчас мы находимся в спальной комнате, это бывшая кухня. Какие технические моменты мы здесь предложили нашему клиенту и воплотили это в жизнь. Этот проем принято решение перенести, оставив с этой стороны всего 10 сантиметров под дверной наличник. Мы перенесли дверной проем, перепилили стены, сделали отбортовку в 10 сантиметров. Что мы таким образом добились? Мы добились, чтобы плинтус напольный примыкал корректно, образовывая угол. Плюс у нас встал полностью полноценный наличник у двери. Теперь при открывании двери дверь стоит не вот здесь, а на 30 сантиметров двинута в ту сторону. Вот. То есть за дверью клиент ставить уже точно ничего не будет, но, соответственно, и полезная площадь он тоже никакой не теряет. Мы будем переносить вот этот дверной проем вот на эту стену. Что мы тем самым добились? Когда клиент заходит со входной двери, он не видит, что происходит в кухне-гостиной. Это раз. Второе. Он не упирается межкомнатной дверью в кухонный гарнитур. И третье. Он никогда не столкнется с тем человеком, который будет выходить из спальной комнаты. Если кто-то смотрел первое видео, тот помнит, что я рассказывал про вот этот проем, который у нас есть в этом помещении. Мы находимся в коридоре. В этом коридоре у нас есть выступ несущей стены. На потолке он у нас тоже есть. С этой стороны у нас его нету. Мы специально будем возводить здесь этот выступ, который впоследствии будем облагораживать а, дверными доборами. И кто видел видео про таджиков, как они делали ремонт, там тоже есть такой проем. Тут у них сделана вот такая арка. Я не знаю, как вам лучше это заснять, чтобы вам было это понятно. Но она сделана максимально криво, как это было, в принципе, возможно. Они сделали там арку, очень кривую. Посмотрите это видео, познавательное очень. Вот. значит, смотрите, что мы делаем с этим проемом. Как я и говорил, мы его облагораживаем дверными доборами. Мы собираем отбортовки с этих и с этих сторон, вот. что встали полноценные наличники. Вот. никогда наши углы не будут истираться, Обои у нас доходят корректно, примыкают со всех сторон корректно. То есть это оптимальный вариант, как можно облагородить какой-то проем межкомнатный, либо вот такой большой в коридоре. Сейчас мы находимся в ванной комнате. Здесь у нас есть дверной проем, который нас тоже не устраивает. С этой стороны у клиента будет стоять небольшой шкаф в котором будут ванные принадлежности и мы будем дверной проем переносить чтобы шкаф не выпирал за пределы дверного проема здесь у нас санузел дверной проем мы тоже переносили для чего мы это делали чтобы была одинаковая отбортовка с этой и с этой стороны для того чтобы у нас здесь еще разместился выключатель поэтому что до этого отбортовка была буквально 3-5 сантиметров смотрите со стороны туалета я вам сейчас тоже эту историю покажу у нас одинаковая бортовка, что с этой, что с этой стороны. Плитка у нас идет а, резанная одинаково, что там, что там. И визуально это смотрится очень эстетично и красиво. Такие важные моменты а, многие отделочники выпускают, а, как бы дабы не делать лишней работы, будем так говорить, в принципе, и так сойдет. Но а, нас а, такие решения не устраивают, поэтому мы постоянно перепиливаем наши проемы. И хочу сказать одну очень важную вещь. Что мы добились тем самым, что сделали, перепилили проем и сделали одинаковую отбортовку. С этой стороны у нас было, как я говорил, снаружи буквально 3-5 сантиметров. И наличник у нас бы стал неполноценный. То есть мы бы его резали повдоль, и это бы смотрелось очень убого. В этом варианте все зачет. В ванной комнате и в санузле у нас имеются раздельные стояки. И приборы учета у нас тоже по раздельности, что не очень удобно. В ванной стояк горячего водоснабжения. В санузле идет стояк холодного водоснабжения. Ну и, соответственно, фановая труба тоже идет здесь. Мы стали переносить коммуникации горячего стояка водоснабжения, то есть отсекающие краны, счетчики, фильтра, переносить в зону, получается. Ну, мы называем это техзоной. Здесь у нас будет вешаться водонагреватель. Под него коммуникации тоже все выведены. Стоят отсекающие краны, фильтра, на давление стоят счетчики стоят. Вот. То есть, смотрите, у нас есть ниша над инсталляцией, вот, которую мы на всех квартирах стали полезно использовать. Наши клиенты сказали, что водонагревателя у них сейчас не будет, но даже в таком случае мы делаем всю эту разводку, делаем подготовку, что в случае чего им не переделывать полностью всю сантехнику, да? а достаточно было того, чтобы купить водонагреватель, повесить его и подключить гибкой подводкой. Вот. Стали всем ставить вот такие стеклянные двери, Делаем их на заказ. Получается, заказываем пленку ну, под цвет. Здесь конкретно пленку мы выбирали под вот эту плитку. Вот. Стеклянная дверь в алюминиевой рамке. Да, кстати, хотел сказать. Мы давно уже вот такие лючки пластиковые не ставим никому. Но вот здесь, когда мы уже все закончили работу выполнять, пришли соседи снизу и сказали, что мы их топим. И ходили они так 4 дня. Вот потом пришел инженер с управляющей компанией и попросил, чтобы... Мы дали ему посмотреть, не бежит ли у нас там ничего. Ну, клиенты дали добро, мы вырезали, получается, по месту уже одну плитку. Там у нас было все сухо, но ему поставили пластиковый лючок. Клиент на это был согласен. Очень часто мы стали применять такое решение, как щиток внутри квартиры. То есть все автоматы у нас стоят не в подъезде на площадке, да, то есть, а в быстром доступе внутри квартиры. Все разбито на зоны, вот. каждая позиция подписана. Также мы стали делать в шкаф при входе несколько розеток, это у нас Wi-Fi ну, под интернет, и плюс еще сушка для обуви, то есть чтобы в зимний период времени клиенты могли пользоваться этим удобным средством. Также, как и на многих наших объектах, мы стали ставить проходные переключатели с помощью которых мы можем управлять светом со входа от квартиры, допустим. да, Если клиент запланировал, что он будет со входа проходить в эту зону ванну, а потом в спальню, то сюда мы и ставим те самые проходные переключатели. Очень удобная вещь, надо пользоваться. Некоторые говорят, что как бы, ну, зачем мне это надо, я встану, схожу да выключу. Но на самом деле, когда начнут пользоваться, поймут какая-то Какое-то удобство, и это на самом деле как бы не физкультура, это реальное удобство. Сейчас мы находимся на объекте, который вчера буквально завершили. Это наш клиент Людмила. Давайте спросим, какое взаимодействие с нами было? Как быстро решались спорные вопросы? Ну, я думаю, пойдем по этапам взаимодействия и вообще вопросы. Ну, сначала хочу, конечно, сказать сразу огромное спасибо. Мы просто очень довольны ремонтом. Вот, честно слово, от, от души, какие бы вопросы у нас не возникали, вопросы решались все. Мгновенно, можно сказать. И по выезду в квартиру, и если мы где-то в другом месте были и задавали вопросы. На все мы получали полноценные ответы. И причем очень довольны тем, что очень многому нас Максим научил. Очень много было подсказок с его стороны. Несмотря на то, что у нас как бы, это не первая квартира, и не первый ремонт, но мы для себя узнали очень многое. И вот правда от всего сердца я просто вот искренне благодарна. Спасибо. Так, хорошо. Значит, у нас были тут перепланировки. У нас, получается, кухня оттуда переехала в эту зону. Вот сейчас по внешнему виду Ощущение какое? Правильное решение? Правильное решение, правильное, дверь перенесли, все правильно, и кухню вообще не видно, э, как мы и хотели, чтобы было ощущение гостиной, а угу. именно кухня, не кухней. Да. И получается, что оно так и получилось. У нас э, основной вид заходишь и видна именно гостиная, а кухня вся убрана, вся спрятана, все угу. хорошо. Давайте еще пробежимся по одному вот этому моменту. Я напомню, вход у нас был с этой стороны. Кухонный гарнитур, как видите, у нас стоит вот здесь. Если бы мы заходили, и дверь у нас открывалась бы вот здесь, то мы бы убирались а, зрительно, ну визуально, кухонный гарнитур. То есть при входе мы бы проходили вот таким вот образом. Вот. А, нам этого удалось, удалось избежать, а, тем самым, что мы заложили этот дверной проем и пропилили его здесь. Вот. Теперь при открывании дверь у нас встает вот таким вот образом а, и абсолютно ничему не мешает. Мы заходим... Из коридора попадаем в помещение, не видим зрительно вот этого холодильника, который у нас стоит за вот этой перегородкой из гипсокартона, на которой расположены выключатели на освещение. Очень удобно. Работали у нас на квартире на этой, получается. Ну, ребята, мужики, это был Рустам. Вот, и Слава. А Рустам у нас выполнял. А чего он у нас выполнял? Все. Рустам делал все. А слава делал у нас электрику и сантехнику. Да, все вот. замечательно, вопросов нигде нет, Рустам делал все как себе, ну даже вот захочешь найти, не найдешь. То есть везде, где он делал, он меня переспрашивал, «Людмила, пойдите, посмотрите, пойдите, посмотрите». Сначала я ходила, смотрела, потом ему стало говорить, «Рустам, я уже знаю, что за тобой не надо проверять». Причем вчера, когда он нам заканчивал, он меня опять позвал на балкон и сам себе же задает вопрос и сам тот же себе отвечает. Ну да, за мной же уже ничего не надо проверять. Мы оба посмеялись, в общем-то довольны. За Славой, Славой, Славой мы с самым первым познакомились. И как бы увидели, ну вообще, что можно сотворить. Это просто шедевры он творит. Ну, uh -huh. просто, вот я говорю, всем спасибо. Uh -huh. Вот, а, кстати, рекомендация Славы была сделать на вот этот фартук yeah. а, несколько розеток. Вот, изначально Людмила их не планировала. Вообще не хотела да. категорически. Что, Чтобы картинку не портить, но по факту. Они теперь нужны. Они Я это нужны. уже понимаю. Да, нужны. Мы их потом, по-моему, да, добивали уже. Нет. Нет? Сразу, сразу, сразу. Слава меня убеждал два дня, но а -а -а. убедил. Ну вот такая вот история у нас. Ремонт закончен. Вам тоже спасибо за терпение. Ну как бы мы терпение мы были сразу изначально настроены на то, что вы нам сказали, как мы к этому шли. Поэтому, ну, если где-то, может быть, мы не так немножко относились, есть, все нормально? да я думаю, что все должно. Рабочие моменты. Да, ну, не было таких основных споров, ну где-то, может быть, мы, как бы, сталкиваясь с тем, что мы этого не знали, и мы, может быть, эмоционально спрашивали. Угу. Да, ну, в процессе думаю, все ремонта, все ну, ну, да, ну, как бы не у вас всех, а, в процессе ремонта у каждого клиента появляется, а почему так, а что так, а когда... На самом деле очень много вопросов. Вчера, вчера примерно полдесятого вечера мне позвонили клиенты с другой квартиры. Ребята молодые говорят, а кто вообще согласовал вот так вот делать? На самом деле вопрос решался за минуту, но я приехал к ним объяснить, почему короче, мы так сделали. Вот. Они такие, а, ну тогда понятно. Ну вот. По первости мы тоже задавали uh -huh. очень много вопросов. А потом, когда мы уже увидели и поняли, что да, тут все идет, даже можно не задавать вопросов, и как бы все идет нормально, уже мы вообще успокоились и поняли, что это делается в этой квартире не просто делается ремонт нам сделать и сдать, угу. а именно делается как для себя. Угу. То есть мы очень довольны. Вот, все? вот правда, очень довольны. Спасибо. Вот и вам спасибо большое и за терпение, и за все. Да, все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте видео, мы на них отвечаем. Спасибо, что с нами, пока.